всем подписчикам привет пошли на весеннюю прогулку в бор свой и море следов похоже на следы маленьких детей вот я ближе показываю вам пятка пять пальцев и следы ведут пересекают тропинку и ведут к дереву, а кора которого обедена. Вот дерево похоже на иву с обеденной корой и все испещрено следами этих самых маленьких лап или подошва. На заячей не похоже, вот близко я след показываю, вот он след, как пятка, голая пятка и море следов, что это за следы непонятно, но их очень много. А прогулка по сосновому бору, остатки соснового бора. И следы пересекают тропу снегохода, тропа снегохода. И опять же кончаются уже у клёна. Под кленом что это за следы что за зверь или норка или еще кто-либо но все испещрено следами если кто знает напишите что это за следы скоро уже весна бор готовится к весне подписывайтесь на канал всего доброго